Итак, снова мы здесь, у нас призрак Люсикрафт, датчик движения, сбежать, эй, рассудок, что поехали, сложность безумец, с одним проклятым предметом, опытный охотник, Да, быстрее бабного? Так, карт у нас нету. Шкатулки нету. А, свет вот. Нычки нету. Угу, угу, угу. Тишина. Доски нету. Свет будем выключать, чтобы рубильничек не перебило. Тоже тишина. Будет интересно похоже. У нас шкатулка музыкальная что ли. Ну, господи. Нет, а что у нас? Стоп. А, нет, подожди, стоп. Вот эта ксеночка, здесь можно прятаться. Отлично, она есть. Ой. Ага. Нифига себе. А ч ⁇ я убегаю? Господи. Это что было? карты что ли Так ладно это это немножко это страшно было mp4 а здесь света нету а похоже короче на эту кто там свет не любит мара два съем лучше пожалуй я хоть пока не знаю, где его комната, но я думаю, что это вот здесь. Он еще свет вырубил. Проказник такой. Зачем он так делает? Зачем ты меня пугаешь? Я тебе что, жизнь испортил или что? Где ты тут взаимодействуешь? Блин, а я что, этот круг призыва что ли просмотрел? А, я понял, какая у нас улика... А, кстати, свет пошел включать сюда. У нас это... Ого, ого, ого, ого. Что-то там происходит. Невероятно. Ой, телек. Все, я понял, ты здесь. Все. Кидаешь всякие штучки свои. Любишь смотреть телевизор. Это, это хорошее. Это хорошее это. Все. Покажешь? Нет? Ничего ну, не покажешь больше. Вот и гудит штука, конечно, вообще жестко. Оба, на оба хоба, где? Фонарик? Сюда. Смотрим на отпечатки. Отпечатков нет Нету. А это, это, это эту дверь потрогал или нет? Нет, нету. Ладно, отпечатков нету, но, может быть, он и не дает. Конечно, призрак смотрит телек. Чем еще делать? Сиди дома один. Так, ладно, э, я, наверное, пойду. А, это я сделал. Я, наверное, пойду... Э... Ой, а, рацию, рацию, рацию. Мы с рацией не поговорили с ним. А, сейчас возьму, короче, получается, что? Получается, возьму вот эту штучку, вот эту штучку. И... И, и, и может попробовать его сфоткать, потому что он очень такой активный, показывает себя. Мм, вырубает свет, не любит свет. Но это не джин. Джин любит свет. А это не джин. У меня камера куда смотрит? Все правильно, сюда смотрит. Так, все, попробуем с ним поговорить. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Дай нам знак. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Старый, ты молодой. Ты старый, ты молодой, ты молодой. Ты молодой, ты молодой, ты молодой. Ты старый, ты молодой. 0-8. Давай минус. Минус, дай еще. Ладно, по его не хочешь разговаривать. Он вообще ничего не хочет делать. А, если это Мара, она напишет в блокноте. Хорошо? Хорошо. Да, да, окей. А, что у нас? У нас... А... Обезьянья лапка. Пока ее брать не будем. Бедные призраки. Почему? Потому что я за ними пришел. Так, там доп. задание, наверное, выполним. Там что-то датчик движения был. Датчик движения поставим, да? Датчик движения э, избежать от призрака, пока он охотится за вами. Хорошо, хорошо, это мы сделаем. М -м -м. Угу, уг И что еще можем взять? Крест. Блин, да слабко не знаю, как взаимодействовать. Ну, сидел себе дома, спокойненько. Никого не трогал. Приходит какие-то кресты накладывают, датчики движения. Нет, тут надо ее... А! Блин, не сплю. я весь в мурашках. Я испоткало. Есть, смотри, смотрите, какая мелкая, страшная. Девочка. Это не фантом, это не Джин. Пока что, пока что все. А зачем я? Датчик движения мы засекли. Там, короче, можно на самом деле посмотреть э, через э, призрачный проектор, лазерную проекцию. Что это за приз? О, точнее, может быть он улику даст. Да. Ходит там. Блин, а что у нас свет горит, что ли, у меня? Или этот фонарик? О! Носится, видели? Ага! Так, так, это не диаген? Нет, ладно, не буду пока ничего. Тае. Блин, пачек такая противная, на самом деле. Так, ладно, мы сейчас проверим э -э призрака. Давайте выпьем таблетосы еще. Если... Нет, пока. Нет. Все, выпьем. Сейчас мы просто сделаем проверочки на этого. Носится там, посмотрите на него. А почему ты не горю? А это горе, может быть еще. А мы же посмотрим. Ну давай, беги, беги. Это это это горе, это горе. Могу рассказать почему? Потому что вот он здесь ходит, я его не вижу в лазерной проекции, но я его видел из машины. То есть в теории, если я сейчас отойду в другую комнату, так мне нужен свет, а тут в другую комнату то он а ты будешь тупать или нет? Или мне самому наступать? Горю. Блин, может не горю. А, блин, меня никак не проверить даже. Нет, подождите, можно проверить. Короче, вот так делаем. По идее, это другая комната. Не вижу и он стал прям неактивный по наступил как ты так наступаешь в соль и не в соль блин очень странное поведение конечно такое сюда если поставить Вот он вышел, идет. Блин, может они считаются считается друг о Смотри, я не, я не смотрю. Куда ты пошел? Ушел куда-то. Обиделся, наверное. Если из-за угла понаблюдать. Да, это горе. Второе доказательство того, что это горек, потому что я его увидел в камеру, но, но, но не увидел вживую. А, ладно. Что у нас там? Избежать от призрака, достигнуть рассудка 25%. Блин, а что с этой лапкой можно сделать -то? я не помню. Ладно. Вообще, на самом деле, нужно найти кость. Пойдем искать кость пока. Пусть он там развлекается. Кость мы сейчас найдем. Ага, ничего тут нет. Ой. Так, в туалете я проверил? Да. Я же заходил, да, в туалет, Да, заходил. Прячемся мы здесь, если что, вот здесь, в этом углу. Нам нужно будет спрятаться один раз. И все. Соль не наступает, не хочет. Ой, наступил. Не наступил. Все, ладно. Хватит. Хватит фоток. А, и что, я кость сейчас ищу, да? Блин, у меня фотик нужен. Ладно. А, я думаю, короче, крест можно убрать. Чтобы его не смущать. И возьму благовоние. И пойду в дом. Как-нибудь попробую просадиться, я не знаю. По рассудку. На самом деле вообще бы еще пофоткать его. Давайте еще пофоткаем. Сейчас я. Он комнату уже не поменяет сто процентов Комнату не поменяет уже, горю не меняет комнату. И я просто-напросто сейчас отфотографирую и все. Единственное, что мне нужно, а где фотик? У меня один фотик или я занес его? Блин, я занес его, наверное, да? не помню такого. Так, раз сутка 25%. Возьмем еще одну благоволнюю на секцию. Я что, фотик занес? Я занес фотик? Или я просто... Блин, я не помню. Сейчас, погодите. А, три фотки. Что, любишь здесь ходить? Ну, давай. Ходи, братишка. Что мы имеем на наступай куда-нибудь уже наступи как шурма у меня в руке если что а я точно все отфоткал а да Куда пошел? Ай, выключить Куда пошел? О, ай, хлоп. Так. А дальше куда пошел? Я представляю, как это со стороны смотрится. кучелок с нею новой палочкой. Так это тоже можно выключить, чтобы она не мешала, не пикала. Фонарик можно отвернуть. Ну, мне надо еще, чтобы ты наступил Хотя бы один раз А, не, подождите Стоп а, Мы же кость не нашли, да? А, может быть, на здесь Бывает, кость сливается с этим вот Замечательным ковром, но здесь ее нету Так, там я смотрел кость Да, вроде смотрел Блин, на что в подвале? Или на кухне? А, в руках мы держим благовоние Мы сейчас просто кость находим Благовоние стало шурмой. Вот же. Это разве шурма? Мне кажется, шурма. Ну, призраку даем шаурму, и он к нам не лезет. О! Так, пойдем за фотиком. А как-то по-другому называется? блин, что у лапки можно спросить? Все. Теперь что? Нам нужно ждать... Ждать охоты. Ладно, пойдемте выключать свет. Сидеть в темноте, разговаривать с ним. Расскажи-ка нам... Что-нибудь, призрак. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как ты швырнул. Как это было красиво. Ты что, баскетболист? Или бейсболист? Ты давай, не психуй. Алло. люси Крафт. Люси Крафт. Ты такая была активная. А как шурму взял в рубль? Так, это не охота Вон, смотрите, стоит. Ну какая. Посмотрели? Так, что по рассудку? Рассудок не спавился. Забавляйся. Ну, Нам телек не нужен, спасибо. Люси Крафт, Люси Крафт, Люси Крафт, Люси Крафт, Люси Крафт, Люси Крафт. Так, надо понять, как я бегу. Бегу, бегу, бегу и туда заныкаюсь в этот. Все. Тактика проста. Люси Крафт, Люси Крафт. Люсикрафт. Люсикрафт. Люсикрафт. Люсикрафт. Вот сюда, наверное, нельзя заходить. Ну, точнее, нежелательно заходить в эту штуку. Потому что она здесь появится и сразу меня скушает. Нужно держаться. О! дыхнуло. Ну, когда это у меня рассудок снизится. Блин, было бы у меня какой-нибудь проклятый предмет, я бы вообще бы сделал бы все. А вот на лапке, я не помню, какие вопросы задавать. Какие там вопросы можно задать? Люси Крафт. Люси. А это охота. Эй! Эй! Блин, она, она, она этот... Не снизил рассудок. Придется еще одну охоту ждать. <плёвший> <плёвший> Света нету. Так, короче... Э Господи, ты что? Страшная какая Я бы тебе, конечно, кинул бы шурмой, но нет Короче, э, так что А, все, все, все, все, мы выполнили Больше мы не заходим Ладно, так уж и быть Нельзя же уезжать, оставлять голодным девчонку На, все Все, у нас получилось, получается идеальное расследование А, нет, следы не сфоткались Как всегда ну ладно, блин, так было бы идеальное расследование с на фоточка. Все, это у нас горе и мы едем Вот, горю. Блин, было бы идеальное расследование, если бы фоточка засчиталась. Ну ладно. Так, получился с игра. В принципе, неплохо. Мы заработали за нее 400 долларов Нормально